В этом видео вы увидите, как легко и просто зарабатывать деньги в интернете в 2023 году. Как вы видите, я проверил инвестиционный сайт на платежеспособность. Деньги мне поступили, плюс 18500 рублей. Эти деньги я заработала за 24 часа. Если вы хотите зарабатывать деньги на реальной схеме заработка и получать на свои кошельки и на карту такие же суммы и даже больше, то обязательно досмотрите данный вид заработка до конца. Желаю всем приятного просмотра!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 Друзья, также в этом проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, вчера вот в этот проект я проинвестировала 15 тысяч рублей. Прибыль через 69 часов у меня составит 52 500 рублей. Сегодня я буду усиливать свой депозит, инвестировать сегодня я буду 20 тысяч рублей. То прибыль через 69 часов у меня составит уже 80 тысяч рублей. Статистика компании. Участников на данный момент 2655 человек. Проинвестировано более 3 миллионов рублей. Выплачено более 400 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ-партнеров. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы скрины с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Друзья, также есть видеоотзывы о данном проекте, но ну, а сейчас давайте я перейду в свой личный кабинет.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 Захожу я на 8 тарифный план, то есть 400% за 69 часов. Начисление прибыли каждые 10 минут. Платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 20 000 рублей. Прибыль через 69 часов у меня составит 80 тысяч рублей. А каждые 10 минут я буду получать по 193 рубля. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек и мы с вами продолжим.